Всем салют, друзья, сегодня хотел бы я сделать очередной кулинарный изыск, а именно пирожки, обстоятельства заставили меня заняться этим вопросом, дочке в школу нужно что-то давать с собой на перекусы, а каждый раз покупать булочки непонятного производства и с непонятным составом не очень-то хочется, поэтому хотелось бы сделать что-то свое, что-то более-менее полезное и Вкусное. Давайте попробуем. В первую очередь будет меня интересовать вопрос теста. Пирожки не важно, чем делать. Самое главное, тесто, чтобы тесто получилось идеально. Пышное, вкусное и ароматное. Давайте попробуем этот вопрос сейчас решить. Итак, для приготовления пирожков нам понадобится трожи свежие прессованные масло сливочное масло подсолнечное растительное соль и сахар вот собственно все и молока нам потребуется определенная консистенция теста, которая будет мягкая и слегка липнуть к рукам. В общем, чтобы этого добиться, я сначала в муку ввожу 500 грамм молока и по мере вымешивания теста посмотрю консистенцию его и, если что, добавлю еще 100 миллилитров, но ну, буду потихонечку добавлять, пока не добьюсь нужной консистенции. Итак, мы смешиваем все ингредиенты. Молоко у меня уже было налито в форму, будем замешивать тесто в хлебопечке, так будет проще. Значит, молоко уже в чаше, всыпаем муку. А сразу, наверное, засыпаем сахар, соль, масло подсолнечное. Масло сливочное. Оно уже немножечко подтаяло. И дрожжи. Я немножко их покрашу так. Все, а теперь это ставим в хлебопечку и на вымешивание где-то минут 5-6. Значит, друзья, смотрите, технология изготовления, приготовления теста будет у нас с одной стороны очень простая, с другой стороны, требующая некоторых временных затрат. Сейчас я поставил на вымешивание теста. Может быть на заднем фоне слышно, там как аппарат месит. Вот. Будет он минут 5-6 вымешивать непрерывно. Потом мы его оставим подходить. Тесто должно увеличиваться в объеме в 2-2,5 раза. Вот. Где-то ну, около часа, может быть, минут 40-50. Нужно смотреть на практике увеличится, мы еще раз его поставим в хлебопечку, его обомнет немножечко, еще пару минут, вот, и еще раз поставим подходить минут на 40-50, пока также не увеличивается в размере, потом еще раз, то есть два-три раза оно должно подняться хотя бы в два-два с половиной раза, и после этого мы начнем делать пирожки. Итак, после первого замеса тесто получилось приблизительно вот такое вот, вот видите, оно очень мягкое, оно липнет к рукам, то есть в принципе сейчас с ним работать еще невозможно. Все, теперь мы вот это вот ставим в теплое место, ну желательно градусов 30 до увеличения в объеме в 2 два с половиной, может быть, в три раза. Итак, пока тесто подходит, мы займемся начинками. Начинку я хотел сегодня сделать из яблок одну и из капусты вторую. Вот, делаем пока из яблок, режем яблоки, я их предварительно почистил, ну, какие под руку попались такие яблоки и есть. Так, яблоки, значит, мы порезали, теперь мы их обжарим немножко, даже потушим на сливочном масле и яблок. Утушиваем, добавляем туда немножко лимонного сока и корицы. нравится когда кусочки еще есть не просто в пюре все превратится вот кстати критический момент буквально через пару минут это будет уже пюре вот выключаем и даем остыть полностью итак друзья первый подъем свершился посмотрите что получилось вот тесто поднялось. ну раза в два два с половиной как раз и поднялось. Мы сейчас это отправим в нашу машину, хлебопечку. Она еще раз обомнет тесто. И обратно в духовку я оставлю. Там тепло. Итак, для второй начинки нам потребуется лук, морковь и капуста. Это дело мы все потушим. Добавлю я туда перетертых томатов. Вот это будет вторая собственно начинка, тушеная капуста. Лук мы режем, ну вот так вот хватит. Дальше трем морковку на крупной терке так, все это дело мы обжариваем перетертых томатов, перемешаем и добавим капусты. Готовим рабочее место. Тесто у нас уже готово. Сейчас мы это все припорошим немножечко мукой. Тесто у нас поднялось третий раз. Оно достаточно липкое еще получилось. Мы его сейчас немножечко обомнем. Очень мягкое, очень приятное тесто получилось. О, смотрите, прям вообще очень прям кайф получаешь, когда и с ним работаешь. Разрежем тесто. Честно говоря, не знаю такие, наверное, такие хватит плюшки. Так, берем и вот так вот заворачиваем его в центру, обкатываем так. Можешь, ну, тренируйся. Раскатываем пирожки. Не знаю как это. Первый раз я это делаю. Так. Яблочки. О, побольше начинки. Не знаю как их лепить. Вот так вот. Давайте. Раз. Вот мы их лепим. Такой мега пирог получился. Ну, в принципе, ничего так. Я думаю, очень даже ничего. должно быть очень классно и очень вкусно. Смотрим, что получилось. О, вот такие вот. Ух, горячо! Чудные огромные пирожки. О, это просто чудо. О. Начинки просто море. Всем приятного аппетита и готовьте пирожки. Пока-пока.